Листая график мероприятий на популярном среди бадминтонистов сервисе badminton77.ru, многие видят объявления о любительских сборах, да даже посмотреть расписание на новогодние праздники. Шесть любительских сборов от разных организаторов, и это только от московских. А сколько же их по России? Вы на канале про бадминтон, и сегодня я расскажу вам о плюсах и некоторых минусах любительских сборов по бадминтону. Не буду от вас скрывать, что по основному виду деятельности я сам организатор любительских сборов. И при общении с другими модометанистами я сделал вывод, что многие из них не понимают, что из себя представляют любительские сборы, чем они отличаются от детских сборов и сборов профессионалов, и зачем вообще нужны такие мероприятия. Чаще всего я слышу, я не того уровня, чтобы ехать на такие мероприятия, мне будет не по силам. А как же семья, чем они будут заниматься? Далеко, дорого. Давайте обговорим все эти возражения. Из названия сборы для любителей следует, что сборы рассчитаны именно на любителей бадминтона, то есть на тех, кто не играет на профессиональном уровне, а приходит поиграть в бадминтон ради удовольствия. Соответственно, уровень вашей игры абсолютно не имеет никакого значения. В таких сборах могут участвовать и опытные любители с многолетним стажем и большим количеством наград, всяческих любительских турниров и только что вошедший в бадминтонную жизнь человек, который, например, до конца не понимает, как правильно держать ракетку. Будет ли интересна и тем и другим? Да, будет. Почему? Потому что, как правило, любые сборы проводит профессионал в бадминтоне. Либо КМС, либо мастер спорта, но априори человек, который тесно связан с профессиональным бадминтоном. Что же касается физической подготовки, поверьте, никто вас не будет грузить изнуряющими тренировками. Никто вас не будет заставлять с утра бегать многие километровые кроссы, отжиматься, подтягиваться, ну или тянуть штангу. Да, физические упражнения будут, но они будут сбалансированы. В основном, как показывает практика, все их выполняют. Поэтому будьте уверены, даже если вы в жизни ни разу не бегали, это не означает, что вы будете во время тренировок белой вороной. Ну, даже если вы что-то не сможете исполнить, уверяю, никто вас отчитывать или ругать не будет. А как же семья, а можно ли семью взять с собой? Обычно выездные сборы проходят либо на курортах, либо на подмосковных базах, где есть развлечения и для тех, кто не посвящает себя спорту. На массовых сборах даже есть специальный человек, который может во время тренировок взрослых занять полезным делом детей. И даже у меня есть опыт в этом деле. Когда я был несколько раз на сборах вместе с бадминклабом, мои обязанности было присматривать за детьми участников. Мы с ними играли бадминтон, рисовали, ходили на прогулки. В общем, весело проводили время, пока взрослые трудились на кортах. Далеко и дорого. Тут я соглашусь. Удовольствие порой не из дешевых. И все это понимают, и в первую очередь это понимают организаторы. Поэтому каждый организатор ищет приемлемое место для проведения сборов с учетом конечной стоимости для участника. Но не надо забывать, что сборы для любителей – это все-таки коммерческий проект. Давайте теперь поговорим о плюсах. У каждого бадминтониста-любителя есть своя уникальная история о том, как он влился в бадминтонную жизнь, в каком возрасте и при каких обстоятельствах, но что их объединяет? Это то, что они не ходили в спортивную школу в детстве, их не обучали правильной игре бадминтон, их не тренировали. Придя первый раз в зал, посмотрев что да как, сразу в игру. И по сути, саморазвитие в бадминтоне проходит медленными темпами, в большинстве случаев в неправильном направлении. Но каждый же хочет приходить на игровую тренировку и обыгрывать. Но чтобы обыгрывать, надо стать быстрее, сильнее и развить реакцию, верно же? Так вот, сборы для любителей как раз нацелены на правильное обучение игре в бадминтон. Опытный тренер подскажет, как надо перемещаться, как надо делать тот или иной удар, а главное проследить за правильностью выполнения упражнений и в случае чего подкорректирует. Помимо этого, любители получают много теоретической информации о грамотной тактике, о настрой в игре и о многом другом. В общем, в спортивной и теоретической части любые сборы от любого тренера либо клуба принесут вам только пользу. Но не надо думать, что вас ждет только бадминтон, а дальше сами по себе. Уверяю вас, что на таких мероприятиях точно такие же бадминтонисты только из других городов нашей страны, поэтому активное и интересное общение вам обеспечено. Помимо этого, организаторы устраивают всяческие дополнительные мероприятия, такие как настольные игры, семинары, интеллектуальные игры и многое другое. Поэтому на сборах вам точно не придется скучать, и с собой вы везете много позитива. А напоследок я скажу. Не надо ждать результата, что после сборов вы будете играть на уровне игрока сборной. Чудес не бывает, и вы тоже должны это понимать. Но в итоге вы в первую очередь получите знания о том, как правильно играть в бадминтон, какие упражнения делать до и после тренировки, советы по питанию. И все это вам поможет правильно саморазвиваться в бадминтоне. И в будущем вы обязательно почувствуете переход на тот самый новый уровень в своей игре. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и напишите в комментариях, какие бы вы еще темы хотели разобрать на канале про бадминтон.